Коллеги, всем привет! Давайте проведем воскресный обзор, посмотрим, что у нас рынок для нас подготовил, и посмотрим, где можно заработать. Итак, что мы с вами наблюдаем? В пятницу нефть показала хорошее движение цены на 130 пунктов. В принципе, сформировала неплохой фикс-префикс, и можно уже искать, искать продажи. Лой мы неплохо обновили, хорошая реакция на область фикс, и я думаю, от 54 можно уже искать продажи, и максимально от 54-17 стоп, везде по 25 тиков. А, опять же, таки, это внутридневной стоп. А, в принципе, неплохие дельты прошли по этой цене, огромные кластерные вливания, поэтому, как минимум, цену здесь задержат что касается стопа ну в принципе первый вход да то есть самый рисковый делать его или нет, да то есть пишите зайти в рынок или нет каждый решает сам в принципе цена может не дойти тут к сожалению у нас еще и фибоначо есть поэтому толпа будет лезть и не удивлюсь что будет какой-то выход вот так за за вот эту область ну, чтобы естественно стас трамвайчика прибыли всех вынести что касается потенциала движения цены Первый потенциал, да, то есть первая цель это 52,96, порядка 110 пунктов. Вторая цель это 52,66, порядка 140 пунктов. Ну, на самом деле я ожидаю снос всех вот этих стопов, раз, два, три, и выход за одну вторую маргинальную зону. Это порядка ну, где-то 180, может быть, даже 200 пунктов получится. Поэтому самый интересный на текущий момент это нефть, и ее, естественно, мы... Берем на вооружение и держим руку на пульсе. По евро, в принципе, цена может, как условно говоря, пойти сразу вниз, потому что мы уже очень хорошо идем наверх, и продажи проходят по рынку. Ну, посмотрим, да, то есть все зависит от того, в конечном итоге, как все откроется. Теоретически цена еще может вырасти как минимум пунктов на 40% но потом я ожидаю коррекцию но ну, в принципе будем посмотреть на самом деле даже не на 40 может попробую чуть повыше сходить но, сомневаюсь пока что сможем мы снести вот эти все стопы но какие-то можем прощупать поэтому на самом деле на самом деле давайте я сейчас корректирую в первую очередь я жду евро повыше откуда где цена становится пока сложно сказать я думаю кластерным вливаниям буду ориентироваться и уже цену там ловить наиболее интересный для меня момент это 12335 112 33 точнее 112 33 вот в районе вот этого паца было бы неплохо а, поймать разворот то есть что мы здесь увидим да? то есть это снос вообще всех стопов и уже отсюда в идеале продавать теоретически цена безусловно может хоть повыше да, то есть к области там повыше к 113 но ну, там уже по ситуации по стопам ну, опять же таки 30 40 пунктов в среднесрочный внутри недельный стоп более чем достаточно Если торгуете на графике, я думаю, можно снизить до 25 по целям цель у нас порядка 220 тиков поэтому в принципе исходя из цели может быть даже можно стоп сделать больше цель у нас 1125 ну, чуть пониже вероятность того что сходит ниже на текущий момент маловероятно то есть в принципе вероятность есть опять же таки brexit но будем посмотреть глобально пока это выглядит таким образом теоретически теоретически можем попробовать и вернуться к 109 но это пока только мысли поэтому по евро на текущий момент ждем выше и с уровня 11233 либо с уровня 11267 ищем продажи. И опять же таки с коррекцией 11184, то есть сразу коррекция здесь остановились теоретически, можно попробовать покупки какие-то найти, но это уже на вкус и цвет. Фунт звезда наша проголосовали, отсрочка 31 января, все безусловно, здорово, но да, то есть в итоге, куда мы откроемся? Смотрите, по факту на текущий момент залито до хрена количество контрактов, десятки тысяч контрактов, даже не контрактов, а разница между ними залит в продажу. И очень мы активно идем наверх. И более того, кумулятивная дельта нам показывает, что вот прям тарятся в шорт. Но он продолжает идти наверх. То есть, это либо такой извращенный способ э, вот прям совсем всех выкинуть с рынка да то есть кто по минимуму использует кредитное плечо и поэтому пойти на вниз либо мог по максимуму затариться не знаю сложно сказать результат один на текущий момент э, глобально фунт я жду в шорт вопрос только откуда на самом деле вопрос максимально открытый и пытаться сейчас предугадать это все то же самое что пальцем в небо скажем так тыкать поэтому примерные границы верхние определю это 1.3140 то есть теоретически да то есть ну, опять-таки сильно сомневаюсь что мы откроемся гэп у нас всего на 110 диков, но почему бы и нет да вот а глобально все равно в шорт все равно в шорт примерно ну, дать по но ну, вот так будет понятно Огромное количество объемов мы здесь набрали. Не знаю, сможем мы его пройти или нет, но теоретически куда-то к уровню 1.26 цена вполне может сходить. На всякий случай давайте посмотрим. Ну, примерно, может повыше, 1.27. Поэтому 1.26 и 1.27... Обязательно обратите как цель внимание. Вот сюда, в принципе, цены можно, можно увидеть в ближайшее время. Вполне допускаю, что в понедельник. Самое интересное, что по фунту сейчас слишком много провокаций. И, честно говоря, я бы, наверное, даже преподавал его не торговать. Либо вот кто на форексе, там какие-нибудь 0.05, 0.1. Минимальные лоты чисто потеряют самолюбие. Лично я не люблю вот такие волатильные моменты, когда их невозможно точно спрогнозировать. Поэтому пока, пока лично я буду находиться, сидеть на заборе. Так, по канадцу, смотрите, по канадцу скорректировались ниже, ушли наверх. К сожалению, я уже начал его тарить в шорт, и есть вероятность, ну, в принципе, его затаривают в шорт, но есть вероятность, что он может ходить еще выше, и, то есть, позиционно-то ребята, кто торгует у меня, непонятно все это время будет набирать, но что-то я к таким просадкам не готов, но посмотрим, то есть, Канадца в принципе тарит очень даже неплохо в шорт, так же как и, так же, как и в фунтан. Но вопрос только где остановится. Вот, поэтому ну, давайте на всякий случай посмотрим. Но ну, по логике вещей вот в этой области. да, То есть фиба как не крутится или показывает неплохо. Поэтому ждем движение выше на 30-78 тиков. Ну, 80, да, и уже из этой области. Вот она область. Уже отсюда можно будет искать продажи. Давайте посмотрим, что у нас. Ну, в принципе, да. то есть 76.58, верхняя граница, поэтому давайте скорректируемся. Это уже не актуально. Это уже не актуально, поэтому, к сожалению, у меня как раз-таки здесь находятся стопы. И вот завтра, точнее сегодня ночью, нужно будет думать, что с ними делать. Либо... Продолжать усреднение, но я это крайне не люблю делать. Либо за зафиксировать убыток. Но в принципе как-то вот так. Поэтому 76, 35, 76, 57 ищем отсюда продажа. Стоп. Ну блин, тут сложно сказать. Если взять среднюю цену, то стоп должен быть где-то порядка 40 тиков. В среднем да а вот потенциал движения порядка 161 к 4 вот. но ну, в принципе это что касается канадца так дальше идем Сиплый. Сиплы, давайте посмотрим на раньше графиках давно мы сюда не заходили обратите внимание да то есть когда он находится в безопасной зоне объемов нет как только мы подходим к чему-то ключевому у нас экстремально большие объемы затариваются прям по самой не хочу и тарятся, но по факту паритет. То есть у нас здесь есть максимально важный уровень 3000, это самый сильный на текущий момент уровень по открытому интересу и он не дается не вырасти. И в принципе вокруг него болтаемся, поэтому... Честно сказать, S&P 500 на текущий момент не особо интересен. То есть, можно было пробовать продавать от уровня 3000, 29.97. Я, в принципе, об этом говорил. Но больше здесь никаких реальных интересов нет. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, то же самое, да, то есть колбаса набираем, набираем, набираем. Поэтому по факту, по факту на текущий момент я ожидаю все-таки коррекцию. Хотя бы к уровню... 29 37, 50 то есть, ну, в принципе, наберем позицию, было бы неплохо, чтобы сходили вниз. Но, да, то есть, какого-то серьезного подтверждения к этому движению на текущий момент попросту нет. Поэтому пока смотрим, пока неинтересно. В идеале сейчас идет, естественно, да, то есть конец года, сейчас будет отчет. Естественно, СИП у нас будет расти. Это, в принципе, неудивительно Поэтому. Очень нам повезет, если мы снесем вот эти стопы, которые находятся за уровнем 29.53, и только после этого попремся наверх. Потому что я более чем уверен, что в ближайшее время мы обновим исторический хай, естественно, да, то есть он здесь находится, 30.25, и пойдем к уровню 3.100. Потому что все-таки американцы очень круто умеет печатать деньги и раскручивается стоимость акций поэтому то что в конце этого года в начале следующего мы можем увидеть СИП за выше 3000 более чем более чем реально поэтому ждем ждем и пока ничего не предпринимаем. Но, в принципе, если вы человек и готовы сделать 100 больше, чем 10 пунктов, то мы можем попробовать зашортить. Так, движемся дальше. Ну, DAX сто 100% маргинальной зоны, скорректировался. Ну, пока неинтересно, ждем развития событий с фунтом. Золото. Это второй интересный инструмент, в принципе, да, то есть внимательный глаз уже увидел, что с золотом делают классический дурацкий треугольник по золоту я бы рекомендовал следовать моей рекомендации еще двухнедельной давности искать продажи от уровня полторы тысячи максимально интересный текущий момент уровень защищает не даются не вырасти есть вероятность что будет какой-то вложенный вынос чтобы снести стопы но в конечном итоге я жду цену вот сюда, к уровню 14.55. Поэтому, в принципе, вот отсюда можно пробовать от уровня 1500, либо с обновления вот этого хая там, 1500 половиной искать продажи очень хороший потенциал, порядка 45 пунктов. То есть на контракт можно 4500 баксов заработать. Ну, потенциал от 4000 до так, сейчас до 4000 до 5000 ну, в среднем 4 500 поэтому не пропускайте моменты и при наличии подтверждения по вашей торговой методике заходите так дальше идем швейцарец отстопил меня а... Поспешил, наверное, все-таки поспешил отсюда заходить в продажу. Поверил, что кумулятивная дельта, да, то есть все хорошо. Продавал, но, к сожалению, меня вынесли вперед ногами по стопу. Поэтому в идеале, конечно, было просто тупо дождаться. Дадут коррекцию отсюда покупать, но нет, захотелось заработать. Ладно, хер с ним. Потенциал роста. В принципе, 1.02.31, да, то есть с текущих еще где-то пунктов 30 и уже оттуда теоретически может быть откат лезть не рекомендую даже повыше может быть 1.0235 35 повыше цена сходит и уже при наличии подтверждения уже более-менее нормального будем пробовать заходить в продажу вот. опять же таки это против шерсти против шерсти заходим получаем стопы поэтому аккуратнее так Австралийцы, да, как раз таки австралийцы с коллегой разбирали. Что у нас получается? В принципе, та же самая абсолютная корреляция, что по швейцарцу, по австралийцу, по новозеландцу. Поэтому ситуация простая. Движение наверх. Здесь просто более подробно разобрано. 69 – это открытый интерес, 68-50 – это открытый интерес 6917 это неплохой уровень который цену может остановить. 6907 это у нас вот хай который для которой прячутся стопы повезет заходите в покупку от уровня 6850 либо ну может чуть пониже 6838 и дальше наверх не повезет просто тупо именно забыли ждем когда цена сюда сходит что-то нарисует да то есть за сто процентов маргинальной зоны и будем уже по ситуации заходить в продажу. При наличии подтверждения пока неинтересно, как говорится. Новозеландец точно такая же хорень, да Тут, ну, В среднем 50 пунктов надо ждать. 50-60 пунктов. ну По швейцарству может чуть поменьше. Да нет, везде примерно 50 пунктов, когда цена остановится и можно будет уже заскакивать. Поэтому, как говорит один мой знакомый, в моменте неинтересно. Ена. По не смотрите, ребят, говорил уже наверное, всю неделю, что нужно искать покупки. Опять же, таки если мы говорим про форекс продажа. что у нас здесь? Здесь у нас цены неплохо так остановились, затаривают, затаривают уже покупки. Есть вероятность, остается вероятность, что вот, вот опустят ниже. При подходе к подсуету у нас уровень 92.26% покупаем при сносе стопов и движении цены к уровню 92 обязательно покупаем цель в среднем ну, где-то даже от от паца 150 тиков поэтому стоп но ну, не хотелось бы но в принципе 50 тиков можно сделать да то есть три к одному обязательно снос вот этих стопов и уже потом по ситуации да. поэтому по ей не как-то так Немножко затянул, но тем не менее постарался максимально подробно разобрать, к сожалению, фунта, да, то есть как бы не хотелось, да, то есть многие спрашивали меня, а как понять, что это не толпа, да все просто, толпа не может усиживать так долго в рынке, это первое, да, то есть тут даже вторую маргинальную зону уже снесли, а она отсюда ушла, то есть поэтому... Это точно не толпа, это ребята, которые точно знают, потому что я не видел трейдеров, которые тарили бы все это движение просто так, а вдруг вам повезет. Поэтому, в принципе, ждем, ребятки, развития событий, допуская, что фонд может открыться сразу гэпом пунктов на 110-120 и отсюда уже пойдет вниз. Открывается гэпом сверху в районе 1.31, 1.31.20, я считаю, что нужно пробовать искать продажи. В моменте Сзади мы можем заработать, я думаю, порядка 170, может быть, там 200 пунктов. Максимальное движение, которое я ожидаю на текущий момент, может составлять порядка 550 тиков. Вот. Все, на этом все. Обзор получился не такой уж лайтовый, 18 минут, но максимально подробный. Все, всем профита и пока-пока.